Добрый день, дорогие друзья! Мне многие написали про ту ситуацию из предыдущего видео, и сейчас я бы хотел в режиме онлайн все подробнее вам объяснить. Дело в том, что многие неправильно определяют эти ситуации. Скорее всего, немного не так я что-то объяснил или что-то не договорил, поэтому сейчас я исправлю свою ошибку, чтобы всем все было более понятно. После выхода видео я узнал, что эта ситуация, этот паттерн уже был определен, но я все постигаю на своем опыте. Поэтому для меня это было открытие. Но на самом деле эта ситуация уже имеет значение. Ситуация это связано с объемами. Итак, давайте с вами искать эту ситуацию. Сейчас прямо в режиме онлайн все я вам постараюсь показать. Также я скажу некоторые новые аспекты, некоторые ошибки, в которые заходить нельзя. Это касается времени экспирации и самой ситуации. Смотрите, на валютной паре ГБП НЗД есть что-то похожее. Давайте это рассмотрим. Вот у нас импульс вверх. Образуется коробочка. Сейчас должен быть еще один импульс вверх, и мы зайдем с вами на откатик. Коробка. Друзья, многие определяют также ее неправильно. В коробке должны происходить многочисленные отскоки от каждого уровня, поскольку это зона консолидации. Если увидели один отскок – или 20, сколько, то это не коробка. Давайте перейдем теперь на часовой таймфрейм и посмотрим здесь уровень. Общий тренд у нас восходящий, но, естественно, мы будем сходить на коррекцию. А, давайте рассмотрим. Еще раз повторяю, что это часовой таймфрейм. а Смотрите, здесь у нас, я сразу вижу, хороший глобальный уровень сопротивления. А Что такое глобальный уровень? Это уровень, с которого происходит наибольшая реакции который очень сильный и заметный. Вот у нас... Цена подошла и произошла резкая реакция То есть видим многочисленные отскоки, уровень сильный А давайте рассмотрим еще историю немножко пораньше Вот также видим хорошую реакцию от уровня Вот отличнейшая реакция То есть уровень максимально безопасный, максимально надежный и максимально сильный Сейчас нам нужно дождаться пробить вверх И если оно будет, мы с вами будем заходить на понижение по нашему Pattern. То есть все то, что я вам сейчас сказал, это импульс, коробка и глобальный уровень, который находится сверху Это все нужно находить до этой ситуации А потом ждать реакции Цена может пойти вниз, тогда мы не будем заходить либо пробить эту коробку, дойти до глобального уровня И тогда мы уже зайдем на эту ситуацию А Смотрите, друзья, произошел импульс вверх до предыдущего уровня но я же все-таки хочу дождаться глобального уровня, чтобы зайти понадежнее. Мне кажется, цена еще туда стрельнет. Давайте с вами еще немножко подождем. А давайте, знаете, даже сделаем немножко по-другому. Войдем здесь на 3 доллара на понижение, поскольку здесь тоже есть хороший уровень. И если цена стрельнет до нашего глобального уровня, мы с вами просто перекроемся. Готовлю, если что, 7 долларов. Зашел я здесь до конца часа. Возможно, импульсы наши наконец сейчас отреагируют на понижение. Но если вдруг цена пойдет сейчас до глобального уровня, я зайду до 14.05, то есть до следующей 5-минутной свечи. А также меня спрашивали, как я выставляю время экспирации по 5-минутным свечам, когда я торгую на минутном тайфрейме. Друзья, просто поделите время на 5-минутные отрезки. Тогда вы сможете так заходить. Или же просто перейдите на таймфрейм 5 минут. Как видите, я зашел до конца следующей 5-минутной свечи. Зашел я вот на этой свече. То есть, давайте посмотрим. Не написано. А вот, 13.53. Когда еще у нас шла вот эта вот 5-минутная свеча? Зашел я до конца следующей. То есть, вот эта вот 5-минутка пройдет, и мы с вами получим плюсик. Надеюсь, про время экспирации понятно. Конечно, это... Время экспирации рекомендуемое, то есть в большинстве случаев именно такое время экспирации срабатывает, но опять же это нужно смотреть по ситуации Друзья, также если вы не очень хорошо умеете определять потенциал движения цены, то есть куда цена возможно пойдет, то на открытие и закрытие часовых свечей также не рекомендуется заходить Вот сейчас я зашел на закрытие часа, чтобы поймать импульсы, как видим они происходят но они также могли сработать, например, вверх, если бы потенциал был бы на повышение и если бы к этому была склонность. Импульсы вниз произошли потому, что у нас видим общий нисходящий тренд после сильных импульсов идет. И есть у нас уровень сопротивления. Давайте подождем конца этой сделочки и посмотрим, чем она закончится. Итак, остается 10 секунд, сделочка у нас заходит в плюс. Сейчас я буду делать скриншотик и еще подробнее вам все расскажу. А вот, ребят, отметил я эту ситуацию. Для скриншота, опять же, давайте я вам еще раз объясню. Смотрите. Вот у нас был импульс вверх. Импульс вверх обязателен перед этой коробкой. То есть, плавное движение быть не должно. Нужен именно сильный импульс. Далее. Образовалось скопление. Такая вот коробочка. Где цена ходила туда-сюда в консолидации. Далее произошло у нас пробитие и опять же импульс вверх. Глобальный уровень у нас был немножко повыше. От него я изначально планировал зайти, но здесь у нас тоже был хороший уровень. Цена здесь немножко колебалась на этом уровне. И я решил зайти все-таки от этого уровня на понижение. Но при этом, зная то, что если цена пойдет выше, то есть не по плану, я смогу перекрыться от верхнего уровня. Итак, Давайте перейдем обратно на сумму 3 доллара и будем искать еще такие же ситуации. Пожалуй, давайте еще одну ситуацию я вам такую покажу. Если ее найду, кстати говоря, вот здесь мне очень хочется зайти. Давайте посмотрим на общий потенциал. Смотрите. Давайте зайдем здесь до... 10 минут на повышение Помните паттерн а, форекса В виде обратной буквы N Здесь кое-что похожее есть На минутном таймфрейме. Тем не менее, этот паттерн срабатывает даже на минутке И на бинарных опционах Это я уже проверял Видим сильный импульс вверх Здесь отмечу уровень Далее плавное движение Плавный тренд до уровня, с которого Этот импульс начался И сейчас должно быть движение примерно Вот до сюда 7 минут, конечно, мне кажется, будет многовато. <с> да, импульс уже, уже произошел, и нас могут здесь закрыть минус в таком случае. Я думал, цена немножко еще здесь поддержится. Импульс, как видим, сразу произошел до половины, но это возможный потенциал движения цены до половины вот этого вот импульса слева. То есть цена может спокойно продолжить идти дальше на повышение. Многовато я подобрал время экспирации, но давайте с вами подождем Этот паттерн подходит и для бинарных опционов, и для форекса Но на бинарных опционах его можно использовать на небольших таймфреймах, чтобы ловить вот такие вот импульсы На форексе нужно использовать уже более большие таймфреймы, более большие масштабы Ссылочки на видео, конечно, я оставлю в подсказках На видео по стратегии вот этой вот коробки по паттерну И по паттерну вот этой вот буквы N обратной Смотрите, очень мощные импульсы на повышение происходят На самом деле это уже какие-то неадекватные движения мне они не очень нравятся, но тем не менее они идут в мою сторону. Меня почему-то некоторые люди хейтят за вот эти вот паттерны, потому что, скорее всего, они о них ничего не знают, думают, что я их придумал из головы. Но, ребят, они работают. Мне очень обидно, что вы так считаете, что вы считаете это какой-то чушью, поскольку они у меня очень часто отрабатываются, и я просто хочу с вами ими поделиться. Смотрите, остается одна минута, весьма опасная ситуация. Как я уже говорил, я подобрал достаточно большое время экспирации. Из-за этого может у нас случиться минус. Все на соплях держится. Ну, ладно. Один пунктик. Здесь я сам ошибся, сам виноват. Сделаю скриншотик. А, друзья, смотрите, я в таком случае не буду использовать перекрытие. Я ставлю сумму сделки в 3 доллара. Поскольку ситуация, в принципе, себя отработала, потенциал исчерпан. Мы уже уходим с этой валютной пары и ищем другую ситуацию. То есть перекрытие нужно использовать, если у нас сохраняется потенциал в ту сторону, в которую вы хотите заключить сделочку. И если цена у нас подходит к лучшим, к более лучшим точкам входа. А, ребят, сейчас я постараюсь либо найти еще одну сделку, еще одну ситуацию по нашей с вами коробке, либо с вами просто продолжим торговать по техническому анализу. Ребят, таких ситуаций я больше не вижу. Но мы с вами сегодня одну уже разобрали. Я еще, кстати, не сделал 100 сделок по этой ситуации. Когда сделаю, я покажу вам общую статистику. Давайте теперь просто поторгуем онлайн. Будем использовать обычный технический анализ голого графика. А смотрите, друзья, валютная пара gbp на которую мы заходили изначально. Здесь также формируется ситуация с коробкой. Возможно, сейчас будет опять же импульс вверх. До уровня сопротивления. И мы с вами еще раз зайдем. Ну, давайте перед этим проведем полный анализ этой валютной пары. В принципе, на минутке все понятно. У нас здесь есть уровень сопротивления, цена движется в этом диапазоне. А давайте перейдем на более большие таймфреймы. Также видим хороший уровень сопротивления, который у меня уже отмечен. 15 минутки. Здесь уже, в принципе, вырисовывается картина побольше. То есть у нас... Общий тренд направлен на повышение. Вот произошел импульс и цена в данный момент находится в небольшой консолидации в нисходящем коридорчике. То есть корректируется. Возможно дальнейшее пробитие уровня вверх и продолжение движения. Часовой таймфрейм. Также видим, что рынок бычий. Очень хорошие движения на повышение. В данный момент также видно Коррекцию, нисходящий коридорчик Видим, что внутри этой коррекции у нас обновились минимумы То есть цена стоит вот в этом диапазоне в коридорчике, не доходя до уровня поддержки Это намек на пробитие вверх И 4-часовой таймфрейм, видим большие достаточно тени от этого уровня Здесь образовался пин -барчик. Ситуация пока не очень понятна, но сразу ясно, что уровень сильный и цена просто так через него не пройдет Скорее всего сейчас цену толкнут на понижение До нашего локального уровня поддержки Здесь эта ситуация уже навряд ли образуется с коробкой Поэтому давайте все же зайдем здесь на понижение Процент нам порезали, окей Хорошо, кстати, что я оставил вот это вот условие сделки Если бы сейчас заключил, прибыли бы не было особо Так долго я вам тут говорил и... Очень обидно, что не заметил, когда процент порезали. Хотя знаете что, видео все-таки по обучению, а не по получению прибыли, поэтому давайте зайдем с маленьким процентом, просто чтобы вам показать, просто для обучения. Мне кажется, что цена сейчас пойдет вниз до нашего трендового локального уровня поддержки. Как раз 7 минут нам хватит на движение вниз. Есть у нас глобальный уровень сопротивления, вот два максимума. Далее максимумы обновились, стали немножко пониже. То есть цену в краткосроке толкают на понижение. Вот происходят у нас шикарные импульсы. Итак, остается 10 секунд. Как видим, происходят сильные импульсы вниз. И сделочка у нас заходит в плюс. Все прошло по нашему плану, по нашему анализу. Прибыли, конечно, я особо не получил. Но зато вам показал хорошую ситуацию и анализ. Процент нам, кстати, вернули. А, друзья, я думаю, видео уже достаточно длинным получилось, поэтому давайте не будем затягивать. Не очень, конечно, прибыльная торговая сессия, но зато очень поучительная. последнюю ситуацию я зашел, чтобы вам показать анализ с маленьким процентом. И а, предпоследняя ситуация, нас там закрыли в один пункт. Но ничего страшного. А, Друзья, при вашем желании я могу делать побольше вот такие вот торговые сессии онлайн, то есть подлиннее, там по полчаса, по 40 минут, возможно, но если только вы этого сами хотите. Поэтому напишите в комментариях, нужны ли такие вам видео. В следующем видео я постараюсь поторговать онлайн уже по Форексу, но немножко пока не знаю, как это реализовать. Хотя, в принципе, там ничего сложного нет. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Всем желаю всего самого хорошего, самого лучшего. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным.